Всем привет, подписчики, мой канала! сегодня как всегда я, с вами Тимур Лайф, и сегодня я снимаю оформление своего личного дневника. Ну, потому что у каждого человека есть свои, как сказать, ну, кто-то хочет, например, оставить свою, как сказать, свою жизнь, так сказать, свою историю, как ты, например, у тебя было настроение? Какой. что у тебя было и прочее, и прочее. Ну что ж, приступим. Он нужен для каждого человека для, сказать, воспоминаний своих, как у тебя было там, например, хорошее настроение. А, к примеру, то, что как у тебя прошел день, а, события и прочее, прочее. Это тебе понадобится. Ну что ж, если хочешь, чтобы я подробно сказал, нажми на колокольчик, чтобы подписаться на мой канал, и, конечно же, нажать на лайк. Ну что, погнали! Можно сказать, ну, конечно. У нашего, ну, у каждого человека есть, как сказать, свои... Воспоминания. Ну, например, как ты как например, ты первый раз пошел Боулин, к примеру. Как ты первый раз попробовал пиццу. Ну, может, кто пиццу не ел, но первый раз. вот то попал первый раз на море. Вот это воспоминание, которое типа понадобится в каждой жизни. Вот я например могу показать. У меня вот есть всегда вот такие вот. У меня есть такой маленький дневник. Хоть и не похож на дневник. Вот вы скажите, вот такой. ну, Как сказать... Вот, вот так он у меня выглядит. Вот так уж покажу. Вот так он. А у меня всего заполнено, так сказать, мало страничек. У меня всего заполнено 7 страниц, даже 8. Потому что там у меня почти все идет воспоминания, После воспоминания, у меня, так сказать, оканчивается, я уже там уже не писал. Ну, потому что пока не было что интересного, Что-то такого прям максимально прям такого интересного. И пока ничего не писал. Ну, понимаешь, у человека всегда есть свои, как сказать, любимые воспоминания, которые ты можешь рассказать, желания и прочее. Вот у меня, при желание, когда я хочу, вот у меня, помню, было желание получить PlayStation 4. И я получил PlayStation 4 на этом видео, потому что мне сильно захотелось мне вот этого любимого, как сказать по вот эту захотел просто, и мын, я накопил деньги, я купил ее. Все, и она у меня есть. Я радуюсь. И потом у меня вот сейчас такие, что же мне такое вот сейчас вот нужно прям. Что махаешь а, не знаю, чего не хочется. Поряд, я пока не знаю, чего не хочется. Потому что все, что я хотел, я получил. У меня есть телефон, у меня есть ультрабук, у меня есть ноутбук, у меня есть компьютер, у меня есть камера, у меня нет. А, что у меня еще есть? Флешки есть, прочие, прочие аксессуары, которые у меня вот есть, наушники есть и прочее, всем штука. Так что, понимаете, у меня очень много электроники, очень. Даже планшеты лежат. Да, планшеты. Ну вот, понимаете, у каждого человека есть свои вот. Если ты хочешь, например, что-то оформить свою мечту, сказать, что тебе хочется, просто пиши в дневник все, и нет таких каких-то которых ты в э, записи, вот эти вот, надо вспоминать, что ты хочешь что ты хотел и ты просто записал дневник и все, твое желание потом ты, например, галочку поставил исполнилось, все, и осталось несколько воспоминаний, э, то есть желаний, которые ты хочешь продолжаем ну и вот я еще хотел кое-что сказать то что, ну, вы понимаете то что, кроме дневника вам нужно еще, конечно же ваша как сказать, записная книжка, где вы можете писать, как например вы хотите провести лето теги, ну как у меня мне вот сейчас вот такой вот ежедневник, так сказать в котором мне пишут все что я захочу, то что мне нравится у меня вот даже вот, например, вот когда я хочу, например, запилить какое-то прикольное видео у меня всегда вот так я может youtube, может, качество потереть, но смотрите ну, запись, например, видео на ютуб вот смотрите который я это хотел должен составить но я забыл составить это поздравление например лайфхаки но я составил тут написал челлендж я составил, так ну, на неделе кажется составил и составил топ на ну на топ музыки составил ну конечно и конечно же повседневную жизнь ну которую я вот записал потому что мне это мне Ладно, развить, вы... потому что у меня Такие дела, потом другие дела. Потому что у каждого человека есть свои хобби и свои, как сказать, ну, так, как сказать мероприятия, которые ты должен, так сказать, работать, на которых ты должен. Ну не то, что работать, то, что выступать ты должен. И, например, либо ты должен сказать какую-то умную фразу, там, если ты там, там кандидат умных, там, там, умных, так сказать, наук. Так что тебе это точно понадобится. Ну и конечно же, а, лучше всего в дневниках я рекомендую тебе писать только самое хорошее, вот то просто рекомендую самое хорошее, никаких там плохих-то, как у тебя там было плохо, то что там вообще случилось, например, кто-то умер, это не надо, пожалуйста, писать, я уже просто рекомендую, ну просто некоторые Такого люди запил дневник такой, ну не такой, у него было побольше, ну примерно 48 листов, как вот этот ежедневник, и он, короче, писал, у него почти что все было грустно. То есть у него не было там таких, как сказать, хороших воспоминаний. У него не было постоянно, как сказать, на любимого, то есть хорошего дня у него не было. У него постоянно грусть, грусть и грусть. Желания у него не было. Ну, я не знаю, я его не видел, так что его другу мы встречались только два месяца назад. Я с ним уже давно не разговаривал, не виделся. Даже мы не звонили по скайпу. И понимаете, то, что человек уже как все, он закуплен, уже, уже, у него, так сказать, он чувствует себя так, на планете. То есть ну, он один в таком человечестве, которого никто его не понимает. Его не понимают его родители, кажется, не понимают его друзья. И будет у него, друзья, вообще нет. Я просто не втолкался в его жизнь, я, потому что он это его жизнь, и пусть он в свою жизнь, как сказать, живет. Все. Ну, вы же заметили на моем канале то, что у меня появилась новая шапочка появилась и появилась какая-то новая аватарка. Я скажу, это очень, да, мне понравилось, мне такое, вот, во-первых, я нашел такую, так сказать, я сначала спр спрашивал, ну, у меня группы, группы такие называются, на которые я могу, я оставлю ссылочки в описании, по поводу оформления YouTube там, своего канала, тыры-пыры-пыры, которая вам, может, точно поможет, как и мне, я так уже там много чего выкладывал своей как сказать, странице и там типа могут а, в фоне там разобраться аунтра превью вот превью вот конечно иногда бывает оттуда беру потому что заметили меня на канале появились первые превьюшки например на моем первом видео появилось на моем первом на влогах некоторых сейчас появится и вот на новом влоге который я выкладывал недавно вот это были оттуда я немножко брал потому что я В превью как-то пытался монтировать ну, точно не то, что монтировать, я в фотошопе пытался как-то работать, но как-то я не понял, как работать в фотошопе. И, так сказать, я не могу там разобраться. По реалии, я немного, не могу немножко там разобраться, и надо немножко поработать. Вы же заметили на моем канале, что у меня появилась новая шапочка. Появилась и появилась какая-то новая амбоника. Я скажу, это Я оставлю ссылки в описании под обходом в YouTube и канал, которые вам может точно поможут и мне Я подпишу там много чего вкладывал страницы И там тебе типа, помогут а, в фоне там, разобраться лаундера Упреки, упреки Вот, конечно, я забываю оттуда беру, потому что заметили video. really goes oh I think that I found myself a cheerleader she is always right there